Более пяти лет мы занимаемся тем, что организуем бизнес-мероприятия премиум-класса. Ежегодно мы проводим события относительно тематики клиентского сервиса. Сегодня в этом зале выступает родоначальник сервисной стратегии, автор семи бестселлеров, создатель первого в мире университета сервис Quality Университет, в котором прошли более двух миллионов человек обучения. Create a service culture. If you can deliver a high level of customer service, that means your employees have to smile. They have to acknowledge a customer when they come to your place of business. You got to have speed. You got to practice empowerment. You can rapidly grow your business. I don't care if you got 10 employees or 200 or 2,000. The most valuable person that you have in your company is your employee. You have to love them. You have to treat them well. Most importantly, you have to build them and develop them and train them. Ин, секунд, keeping the customer, loving the customer, treating the customer like royalty. Нам это очень много дают. Реально к нам люди приходят с удовольствием в последнее время и намного меньше жалуется. И сегодня Джон в этом зале делится своими инсайтами, делится инструментами, которые применяют мировые гиганты в своих компаниях для того чтобы превращать клиентов в своих адвокатов бренда, для того, чтобы клиенты возвращались снова и снова, и для того, чтобы компании делали бизнес для клиентов. Мы работаем на внутреннего клиента, и удовлетворять, даже не просто удовлетворять, а работать на предугадывание, предвосхищение клиента – это неотъемлемая часть нашего бизнеса. О клиентах, о сервисе, о заботе сегодня мы говорим целый день. И я искренне рада, что украинскому бизнесу сервис тоже не безразличный. Более 450 участников сегодня в этом зале, которые готовы монетизировать свой сервис, готовы э, зарабатывать больше на первоклассном сервисе и, конечно же, готовы обслуживать первоклассы своих клиентов. The Спасибо.